Тихо, тихо, тихо, спокойно, дети, спокойно, спокойно, молодцы. Сидеть, сидеть, сидеть, сидеть, ждать, сидеть. Сидеть, сидеть. Нет, сидеть. Саня. Сидеть. Сидеть. Альгиз, сидеть. Сидеть. Локи, сидеть. Сидеть. Локи, сидеть. Сидеть. Локи.